Продолжаем мы с вами разбирать CT2012 и на очереди часть Б. B1. Установите соответствие между схемами превращений и реагентами y. Все реакции протекают в одну стадию. Запишите ответ в виде сочетания букв. Но здесь, я думаю, уже все можно не повторять, а одно и то же. Помните, что некоторые данные право столца могут не использоваться вообще. Значит, первая схема. С2H2, мы должны с вами получить С2H4. Мы видим, что у нас увеличивается количество атомов водорода. Соответственно, у нас будет происходить реакция гидрирования, реакция гидрирования либо первый, либо третий пункт. То есть у нас здесь будет плюс водород. Пока что непонятно. Что будет дальше? Далее у нас происходит следующее образование спирта. То есть мы добавляем воду, но сама по себе вода не реагирует. Реагирует только лишь в кислой среде. То есть для пункта А нам подойдет номер 3. Теперь для пункта Б, что мы здесь видим? У нас будет происходить реакция замещения. Поэтому мы с вами... Берем именно бром-2 при нагревании, либо на свету у нас этан будет замещаться, водород из этана будет замещаться на бром. И затем у нас бром-этан дает нам непосредственно спирт. Это реакция щелочи в водном растворе. То есть для пункта Б нам подходит номер 2. Б2. В результате полного гидролиза дипептида, образованного 2 аминопропановой пропановой кислотой, в результате избытка соляной кислоты получили только одно вещество. Соль аминоуксусной уксусной аминокислоты масса 80,32 грамма. Вычислите массу дипептида, подвергшегося гидролизу. Ну, давайте по порядочку будем расшифровывать. У нас полный гидролиз дипептида образована 2 аминопропановой кислотой. Что такое у нас 2 аминопропановой кислоты? Вот я рисую пропановую кислоту. У второго атома углерода будет располагаться NH2 группа. Все оставшееся я насыщаю атомами водорода. Теперь мне нужно записать дипептид. То есть начинаем мы всегда с аминогруппы. И дальше СО. И здесь ОН-группа OH будет реагировать с водородом аминогруппы следующей нашей аминокислоты. То есть будет вот такая у нас формула. Значит, далее у нас произошел гидролиз. Гидролиз у нас произошел в присутствии соляной кислоты, и получилась соль аминоуксусной кислоты. Значит, у нас развивается вот таким вот образом связь, и при этом у нас образуется соль. Где у нас будет соль? Вот здесь у нас будет непосредственно, я все это в одну стадию запишу, у нас будет образовываться э, две соли за счет аминогрупп. То есть NH3, я могу записать так, хлор минус, азот плюс, и здесь все оставшиеся. CHCH3, COOH. Значит, вот эта соль у нас будет получаться. И будет в два раза больше. При этом у нас сказано, что соль получилась 80 целых. 32 сотых грамма нам нужно найти массу вот этого дипептида что нам нужно взять найти химическое количество я просто напишу соли чтобы не писать большущие вот эти формулы 80 целых 32 сотых грамма мы сейчас поделим на малярную массу давайте посчитаем значит хлор 35 5 14 азот 3 водород 12 углерод 1 водород 12 3 12, 16 на 2 и 1. У меня получилось 125,5 грамм на моль. 832 делю на это значение, у нас получается 0,64 моль. Но соотношение у нас 1 к 2. Значит, химическое количество нашего дипептида будет в 2 раза меньше. Это 0,32 моль. Найдем массу этого дипептида. 0,32 умножаем на малярную массу. Считаем 14 плюс 2, 12, 1, 12, 3, 12, 16, 14, 1, 12, 1, 12, 3, 12, 16 на 2 и 1. Получилось у меня 160. Умножить на 0,32 у нас получается 51,2 грамма. Если это централизованное тестирование, округляем до 51. Далее, B3. Найдите сумму коэффициентов перед формулой всех соединений марганца в уравнении реакции, схема которого. То есть вот здесь, вот здесь и вот здесь. Давайте я, наверное, перепишу это уравнение реакции. Тут же будем прописывать степени окисления, какие у нас здесь есть. Кто будет менять эти степени окисления? Значит, у нас будет здесь специфическая реакция, реакция компропорционирования, когда атомы одного и того же химического элемента... В исходных веществах находятся в разных степенях окисления и приходят к одной какой-то промежуточной. Значит, был у нас марганец плюс 7, стал марганец плюс 4. То есть он у нас понизил степень окисления, а значит принял 3 электрона. Марганец был плюс 2 и также стал марганец плюс 4. Здесь, наоборот, степень окисления повысилась, а значит у нас на 2 электрона меньше стало у такого марганца. То есть сносим эти Количество электронов 3,2, наименьшее общекратное 6, 6 делю на 3 получается 2, 6 делю на 2 получается 3. Перед марганцем плюс 7 ставлю двойку, перед марганцем плюс 2 ставлю тропку. Сумма их получается 5, поэтому перед марганцем плюс 4 я ставлю пятерку. Дальше мы в следующей последовательности все это уравниваем. Другие металлы, которые у нас есть, кислотные остатки, водороды по кислороду проверяем. значит У нас здесь два атома калия, и здесь у нас калий уже уравнен, поэтому ставлю единичку. В левой части у меня уже уравнено количество сульфат ионов, 3 иона. Один уже в калий 2С4 уравнен, значит перед серной кислотой ставлю двойку. В правой части у меня уравнено количество атомов водорода, их 4, значит перед водой я должна поставить Двойку. Проверяем количество атомов кислорода. 8 плюс 12 и плюс 2 – это 22. В правой части 10 плюс 4 плюс 8 – это тоже 22. Теперь считаем сумму коэффициентов. 2 плюс 3 и плюс 5 – это, соответственно, 10. То есть правильный вариант ответа – 10 П4. Сгорание водорода и метана протекает согласно термохимическим уравнениям. Расчитайте количество теплоты в киложолиях, которое выделится при сгорании смеси водорода и метана массой 7,2 грамма, взятых в мольном отношении один к одному соответственно. Для того, чтобы рассчитать, какое количество теплоты у нас выделится, нам нужно знать, какие химические количества водорода и метана соответственно у нас здесь существуют. Значит, Что мы с вами можем сказать? Масса водорода плюс масса метана по условию равно 7,2. За счет того, что у нас есть определенные соотношения химических количеств, то есть они равны, мы с вами можем представить, что пусть для водорода оно будет х моль, тогда и х моль будет для метана, потому что соотношение один к одному. Давайте все подставим. Что у нас получится? 2х водорода, это соответственно малярная масса на химическое количество, плюс 16х для метана. Все это равно 7,2. Отсюда находим х. 7,2 я делю на 18. Получаем мы 0,4 моль. То есть 0,4 моль водорода и 0,4 моль метана. Как Дальше рассчитать тепловые эффекты. Мы смотрим с вами по уравнению. 2 моль водорода нам дает 570 килоджоулей энергии. Но у нас не 2 моль, а только 0,4. Соответственно, мы находим, какое, какое количество теплоты будет выделяться при таком химическом количестве. 0,4 умножаю на 570 и делю на 2, получаем мы 114 килоджоулей. То же самое делаю с метаном. 1 моль метана дает 890 килоджоулей энергии. Тогда 0,4 моль метана будет нам давать какой-то Z. 0,4 умножая на 890, получаем 356 килоджоулей. Сумма 356 плюс 140, 114 у нас ровненько получается 470. Это и будет нашим ответом. Далее, B5. Насыщенный альтегид в молекуле которого содержится один атом кислорода, восстановили водорода. Продукт реакции восстановления прореагировал с уксусной кислотой в присутствии серной кислоты, то есть у нас произошла реакция тарификация. В результате образовалось органическое соединение массы 9 и 18 грамм, при взаимодействии которого с избытком раствора гидроксида натрия, то есть щелочной гидролиз пойдет, получилось натрий, содержащий Вещество массы 7,38 грамма. Определите малярную массу альдегида. Что мы с вами можем сделать? Можем с вами записать CNH2N, ну, то есть для нашего, соответственно, альдегида плюс 1COH. Это будет наш какой-то альдегид. Далее. Если у нас произошло восстановление, то есть мы добавляем условно водород, пусть будет так, у нас будет получаться спирт CNH2N плюс 1 CH2OH. Затем этот спирт у нас реагирует с уксусной кислотой CH3COOH плюс CNH2N плюс 1. CH2OH, и будет у нас получаться следующее вещество. CH3, соо дальше мы продолжаем вот таким вот образом со спирта. CH2, CN, H2N, плюс 1. Затем, что будет происходить? У нас происходит щелочной гидролиз. Наш сложный эфир. Будет подвергаться щелочному гидролюзу, щелочь у нас натрию H, с образованием ацетата натрия, CH3COO натрия, здесь у нас кислая среда, и нашего спирта CNH2N плюс 1 CH2OH. Что у нас с вами есть? У нас сказано, что в результате взаимодействия Уксусной кислоты с нашим спиртом образовалось органическое вещество массой 9,18 грамм при взаимодействии которого с избытком раствора гидроксида натрия, образовалась натрий, содержащая вещество 7,38 грамм. Значит, мы что с вами можем сделать? Найти химическое количество ацетата натрия, по нему перейти к химическому количеству нашего сложного эфира и определить его непосредственно количество атомов углерода в остатке спирта. Давайте начнем с химического количества ацетата натрия. 7,38 мы поделим с вами на малярную массу. 12 плюс 3 плюс 12 плюс 16 на 2 и плюс 32. 82. 738 делю на 82 получаем 0,09. За счет того, что соотношение 1 к 1, то и такое же химическое количество у нас будет для нашего эфира. Я просто напишу эфир, чтобы не переписывать большую форму. 918 делю на 0,09 получаем мы 102. Что такое 102? Это вот эта малярная масса и плюс CNH2N плюс 1. Давайте посчитаем весь остаток. 12 плюс 3 плюс 12 плюс 16 на 2 плюс 12 плюс 3. Ну и здесь еще можно один водородик. Это 75%. Плюс CnH2n. Вот этот плюс 1 я уже посчитала. То есть 102 равно 75 плюс 14n. Давайте найдем, чему будет равно n. 102 минус 75 и делю на 14, получается у нас, соответственно, 2. То есть у нас количество атомов, там 28, наверное, у меня получилось, значит, количество атомов углерода у меня здесь будет n, где будет равно 2, то есть c2, h5, c, h, o, ну считаем малярную массу. 12 на 2 плюс 5 плюс 12 плюс 1 плюс 16 у нас ровненько получается 58, то есть правильный вариант цвета 58. Далее, b 6 Масса соли, образовавшаяся при взаимодействии алюминия с избытком концентрированного раствора гидроксида натрия, составила 594 грамм. Рассчитайте химическое количество электронов, перешедших от атомов алюминия к атомам водорода в результате реакции. Значит, у нас что алюминий реагирует с избытком раствора гидроксида натрия, то есть у нас натрий, H, OH, и все это в воде. При этом у нас будет образовываться комплексная соль на 3, 3 алюминий, ОА OH 6 раз и выделяться водород. Давайте уравняем все. Сюда поставим двойку, шестерку, двойку перед алюминием, двойку перед водой и, соответственно, считаем нехватавшие наши водороды. Значит, у нас 6 на 3 в начале 18 Минус 12, то есть сюда мы должны поставить троечку. Значит, масса вот этой соли 594 грамма. Для того, чтобы понять, какое химическое количество перешедших электронов, нам нужно найти вообще химическое количество нашей комплексной соли. Натрий 3, алюминий, ОА OH 6 раз, это 594 грамма, делим на малярную массу. 17 умножить на 6 плюс 27 плюс 23 умножить на 3. 198 грамм на моль. Я уже никогда не останавливаюсь здесь на расчете малярных масс. То есть, если вы уже э, считаете такие химические, вот, такие задания, то, э, соответственно, уже с малярной массой вопросов быть не должно. Значит, что у нас здесь есть? Алюминий у нас был моль, стал плюс 3. И у нас спрашиваете... Рассчитайте химическое количество электронов, перешедших от атомов алюминия к атомам водорода. Я здесь более подробно запишу процесс полуреакции. Алюминий был у нас 0, стал алюминий плюс 3. Водород был плюс 1, стал водород непосредственно 0, его стало 2 атома. То есть мы уравниваем. Алюминий 0 это минус 3 электрона, здесь у нас плюс один электрон умножить на 2 атома. Ну, то есть, что мы с вами можем тогда сказать? Что у алюминия произошло переход, то есть минус 3 электрона. Всего сколько электронов пришло? 3, 2 и здесь у нас 6. То есть 6 электронов у нас будет переходить. Но обратите внимание, в условиях задачи у нас здесь 2 атома алюминия, а здесь на 1. То есть мы с вами можем записать следующее, что два атома алюминия у нас будут ну, давать, скажем так, тогда 3 моль химическое количество. А у нас только один атом алюминия участвует в полуреакции. Тогда это, соответственно, х у нас в два раза меньше, 1,5 моль. Всего электронов было, перешедших электронов было 6. Полтора умножить на 6 это у нас, соответственно, будет 9. То есть 9 моль электронов перешло от атома алюминия к атомам водорода. b7. Найдите сумму малярных мас, содержащего вещества B. Вот оно у нас здесь, и азот содержащего здесь, Помечу, что у нас содержащего а здесь вещества D, азот содержащего вещество D имеет молекулярное строение в схеме превращений. Ну давайте по порядочку. Копром НО3 дважды плюс Калюаж. Я здесь вижу, что у нас нигде соотношений никаких нет, поэтому можно, в принципе, не уравнивать, не тратить на это время. Образуется у нас купрум дважды и h 3 Раз у нас имеет содержащее вещество. Нужно быть дальше, значит, для вещества А, я понимаю, что это купром ОНЖ. Копром ОНЖ у нас реагирует с глюкозой С6, С12, С6. При нагревании. Раз при нагревании, значит, у нас будет происходить реакция по альдекидной группе. У нас будет образовываться вещество, ну, скажем так, в общем. Это глюконовая кислота. Можно записать c 6 h 12 o 7 да, То есть альдекидная группа будет переходить в карбоксильную группу. Образовываться Купрум-2О осадок красного цвета, и вода. То есть вот это вещество В – это у нас Купрум-2О. Затем у нас Купрум-2О мы окисляем. То есть была степень окисления плюс 1, а станет степень окисления в оксиде плюс 2 при нагревании. То есть вот это вещество В. Дальше Купрум-О у нас подвергается восстановлению, образуется медь и вода. Это вещество Г. А затем медь у нас реагирует с h внутри. Обратите внимание, разбавленный. У нас образуется кубром три дважды. NO, а не NO2. Если была бы концентрированная, было бы NO2. Здесь NO и вода. И у нас сказано, что вещество D имеет молекулярное строение. Значит, это у нас будет NO, потому что кубром три дважды, имеет немолекулярное строение с ионной кристаллической решеткой. То есть вот это вещество D. Ищем с вами сумму малярных масс. Купрум 2О, 64 умножить на 2 плюс 16, это 144. Малярная масса НО, NO 16 плюс 14, это 30. Сумма, соответственно, на 174. Это наш правильный вариант. Далее, B8. Найдите сумму молярных масс органических веществ Х3 и Х5. Вещество Х1 не изменяет окраску лакмуса. Вещество Х5 имеет немолекулярное строение в схеме превращений. Этил, формиат. Формиат – это у нас ну, соответственно, сложный эфир. да, И какой? Муравийная кислоты. HCOCOCO2H5. У нас происходит кислотный гидролиз. У нас будет вот таким вот образом образовываться наша муравьиная кислота и с 2 h 5 он Изменяет окраску индикатора наша муравьиная кислота. Соответственно, вещество Х1 здесь имеется в виду наш спирт. Далее, спирт у нас подвергается внутримолекулярной дегидратации, потому что температура выше 140 градусов. У нас будет образовываться этен, с 2 h 4 и вода. Затем наш С2H4 будет реагировать с кислородом в присутствии солей палатия и меди. Это реакция образования этаналь. Здесь будут две молекулы, я уже все оставшееся не учитываю, у нас будет образовываться этаналь, то есть вещество нашей Х3. Это этаналь. Вот это я введу, потому что малярную массу нам нужно будет найти. Дальше этаналь, я даже, наверное, продолжу, вступает в реакцию серебряного зеркала с образованием, соответственно, уксусной кислоты. CH3-COOH. Это вещество Х4. Если у нас будет реагировать уксусная кислота, и обратите внимание, у нас диметиламин, но при этом у нас без нагревания, значит, у нас будет образовываться Скажем так, соль. То есть, если было бы нагревание, у нас бы получался бы тогда амиды. А здесь у нас будет образовываться, скажем так, соль. Соль, СО, О, и здесь NH2, тут заряд плюс у нас, и здесь CH3, CH3. Это наше вещество Х5. И при этом у нас сказано, что вещество Х5 не молекулярного строения. Все отлично. Ну и давайте теперь, что будем с вами делать? Будем считать малярные массы. Значит, х3. 12 плюс 3 плюс 12 плюс 16 плюс 1. 44. Теперь считаем х5. 12 плюс 3 плюс 12 плюс 16 плюс 16 плюс 14 плюс 2. 12, 3, 12 и 3. 105. Значит, 105 плюс 44 у нас получается 149. Это наш правильный вариант ответа. В9. Цинковую пластинку массой 40 грамм опустили в раствор нитрата ртути. Ну, сразу же записываю уравнение реакции. Гидраркером NO3 дважды. Значит, что у нас получается? Цинк внутри дважды, потому что э, цинк у нас более активный, нежели чем ртуть. И ртуть у нас выпадает, ну, условно в осадок. Да? Значит, цинковая пластинка массой 40 грамм, э, раствор нитрата ртути 320 грамм. В момент излечения пластинки из раствора массовая доля нитрата цинка в растворе оказалась 5,58%. Вычислите на сколько процентов увеличилась масса пластинки После извлечения ее из раствора То есть нам нужно понять дельта М Насколько изменилась масса пластинки И потом уже смотрим проценты Значит мы с вами не знаем Сколько цинка прореагировала Сколько меди выделилось, Масса пластинки увеличивается за счет чего Малярная масса цинка у нас 65 Ртути, если мне не изменяет память 207 То есть у нас малярная масса на 1 моль да, Больше масса выделившиеся наши ртути. Так, сейчас я глянула быстренько 201 э, у ртути. То есть, э, что мы с вами можем сказать? Пусть у меня прореагировала x -моль цинка, тогда x-моль ртути у меня выделится, правильно? Тогда дельта m у меня будет составлять масса ртути 201x минус 65x. То есть, 201 минус 65. 136 х грамм. Что мы с вами можем сделать? У меня есть вот такое замечательное, скажем так, данное. Это массовая доля цинка внутри дважды. Сейчас я поподробнее распишу, что это такое. Это масса образовавшегося нитрата цинка делить на массу раствора 2. Что это такое? Это масса раствора гидравлирумона 3 дважды плюс Um, даже не плюс, а минус дельта m. Насколько изменилась масса пластинки. Ну Или можно записать uh, плюс масса цинка, прореагировавшего, минус масса ртути, выделившейся. То есть минус вот это 136х. Давайте все подставим. 0,0. 5, 5, 8, я это все-таки оставляю. Масса цинка на 3 дважды. Как посчитать? Химическое количество будет тоже равно х. Малярная масса 62 умножить на 2 и плюс 65 – 189х. Масса раствора гидроагерма на 3 дважды – Триста двадцать дельта m минус 136 x Считаем и находим, чему равно x Ноль, ноль, пять, пять, восемь. Умножаю на 320 Получается у меня семнадцать, восемьсот Минус ноль, ноль, пятьсот, пятьдесят, восемь, умножить на ноль, сто шесть. Семь. 500, но ну я уже, знаете, все оставлю, раз у нас тут 4 знака получилось после запятой, все оставляем. 189 плюс вот это значение и 17 856 я делю и x у меня получается 0 0 91 моль, то есть дельта m мы с вами можем продолжить 136 можно 0 0 91 Получается у меня 12 376 грамм. Теперь что мне спрашивается? Вычислите, на сколько процентов увеличилась масса пластинки после извлечения ее из раствора. Ну, то есть можно как угодно, я там кси, например, обозначу, 12 376, насколько изменилось, делить на 40 и умножить на 100 процентов. Получится у нас 30,94 процента, ну и правильный вариант. 31, округляем до целого значения. И последнее, b 10 относительная плотность смеси озона и кислорода по гелью, то есть Д по гелью этой смеси 8,8. ,8. Определите минимальный объем такой смеси, необходимо для полного окисления смеси ацетилена, бутана и 2 метильплорапана массой 100 грамм и относительной плотностью по водороду 26,6. Значит, обратите внимание, у нас здесь, скажем так, смесь у нас может позвон сам переходить в кислород и также окислять непосредственно вот эти наши органические вещества. Давайте мы запишем в таких молекулярных формулах, что же это за вещество. Ацетилен это у нас С2H2, бутан это у нас С4. H10. Два – это то же самое, что бутан. Соответственно, у нас вот эти два вещества будут записаны одной формулой. Мы давайте запишем наши процессы, скажем так, окисления. Получается co 2 и H2O. И расставляем наши коэффициенты. Сюда двойка. 4, 2, 8 и 2 – это 10, делить на 2 – это 5. Дальше c 4 – плюс кислород, получается у нас тоже co 2 и H2О, и опять же уравниваем сюда двойку, восьмерку, десятку, 8 на 2, 16, плюс 10, это 26, делим на 2, это у нас 13. Причем у нас плотность вот этой вот смеси 26,6 по водород. Значит мы что с вами можем найти? Малярную массу смеси я обозначу как 2 вот это у нас будет смесь 1 а вот это смесь 2 26,6 умножаем на 2. То есть мне нужно потом знать, в каком мольном соотношении находятся у меня эти органические вещества. Молярная масса 53,2 грамм на моль. Давайте рассчитаем, в каком отношении они у нас находятся. То есть пусть у меня мольная доля C2H2 будет х, тогда C4H10, 1 минус х. Значит, 53,2 это малярная масса ацетилена 12 на 2 и плюс 2, это 26, 12 плюс 12 умножить на 4 плюс 10 – это 58. 58 умножить на 1 минус х. Что у нас дальше получается? 26х плюс 58 минус 58х. И все это у нас равно 53,2. Находим, чему равно х. Значит, 58 минус 53,2 – это у нас 48 58 минус 26, это 32. 4,8 делю на 32, 0,15. То есть у нас 0,15% по химическому количеству, 15% относится к ацетилену, а соответственно 85% в химическом, плане, химическом количестве у нас будет относиться на C4H10. Давайте найдем непосредственно их химические количества. Значит, пусть у нас с вами... Химическое количество всей смеси, вот этой воды да, будет у моль. Тогда химическое количество С2H2 это 0,15у, а химическое количество С4H10 у нас будет тогда 0,85у. Все вот это вместе масса 100 грамм. Что такое 100 грамм? Это масса нашего ацетилена 26 умножить на 0,5. 15Y, плюс малярная, ну или масса нашего бутана с 2 метилпропана 58 умножить на 0,85 у. Давайте найдем, чему же равно у нас у. Значит, 26 умножить на 0,15 плюс 58 умножить на 0,85. Так, значит, у нас получается 100 равно 53,2 у. И у, когда 100 разделить на 53,2, это 1,800. Ну, даже 8 и 8 мы с вами можем написать, моль. Тогда химическое количество вот здесь можно преобразовать. 1,88 умножить на 0,15 – это 0,282 моль. А 1,88 минус 0,282 – 1,598 моль. Значит, вот эти значения мы с вами запоминаем. Теперь работаем с озоном и кислородом непосредственно. Значит, мы что с вами... Можем сказать, в каком соотношении находится смесь нашего кислорода и озона. Малярная масса вот этой вот смеси 2, я обозначу так. 8 и 8 умножаем на 4, потому что у нас поделили 35 2. Опять же, 35 2, что это такое? Это непосредственно, давайте скажем, что z ⁇ объемная доля озона, тогда Z1 z 1 минус z ⁇ это объемная доля кислорода. 48 z плюс 32 умножить на 1 минус z. Находим, чему равно z. 35,2 равно 48z плюс 32 минус 32z. Считаем. 48 минус 32 – это 16z. 35,2 минус 32 – это 3,2. 3,2 делю на 16 это у меня получается 0,2. То есть объемная доля у меня озона 0,2, объемная доля кислорода 0,8. Теперь что мы с вами делаем? Значит, у нас наш озон может переходить в кислород. И в полтора раза его больше становится. А что нам нужно по итогу то найти? Нам-то нужно найти объем вот нашей общей смеси. Мы можем что сделать? Представить, пусть у нас объем всей смеси будет, я уже не знаю, к букву m, 0, давайте скажем так, химическое количество. Тогда 0,2 м будет относиться к озону, 0,2м к кислороду. Если у меня 0,2 м озона будет переходить в кислород, я там нужно 0,3, у меня. Ой, на полтора у меня получится 0,3 М кислорода. Тогда суммарное химическое количество кислорода 0,3 М плюс 0,8 М. То есть 1 и 1 М химического количества. А давайте теперь найдем, а сколько же это будет в конкретных значений. Мы с вами рассчитали, что химическое количество ацетилена 0,282. Соотношение кислорода 2 к 5. 0,282 умножаю на 5, делю на 2. 0,705. Теперь работаем с нашим ну, бутаном э, или 2-метилпропаном. Здесь химическое количество 1,598. Соотношение 2 к 13. 1,598 умножаю на 13, делю на 2. Получается у нас 10,387. Суммарное химическое количество кислорода... 0,705 плюс 10,387. Получается у нас 11,92 моль. А чему это у нас все равно? 1 и 1 М. Находим чему равно М. Соответственно, 11,092 делю на 1 и 1. Получается у нас 10,084 моль. Находим объем. 10,084 умножить на и 22,4. Получается у нас 225,882. Но округляем мы с вами до 226. Это наш правильный вариант ответа. Очень, я бы сказала, бы интересная задача, сложная на смеси газов. Пользуйтесь обязательно формулами. Для малярной массы смеси, помните, что нельзя сложить две малярные смеси, две малярные массы отдельных газов в смеси, и получить малярную массу смеси, используйте фи-объемную долю, решайте, и так как в общем вам нравится, некоторые через массы и химическое количество решают, некоторые через объемные доли, самое главное, что вы пришли к правильному ответу. Всем пока!